Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. Знаете ли вы, что ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех? Это правда. И мы очень благодарны за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Спасибо вам большое. А теперь давайте продолжим. Случалось ли вам соглашаться на определенные услуги, на которые вы думали, что никогда не согласитесь? Или, возможно, вы оказывались в ситуациях, в которых клялись никогда не оказаться. Но каким-то образом друзья успешно убеждали вас. Возможно, ваши друзья использовали какие-то психологические уловки, чтобы заставить вас делать то, что они хотят, или они просто очень убедительны и милы. Но теперь вы, возможно, думаете, какие психологические уловки действительно работают. Некоторые из этих трюков ловко используют учителя, психологи и, возможно, даже ваши друзья. Итак, вот восемь психологических приемов, которые действительно работают. Первое – называйте их по имени. Людям нравится, когда вы говорите о них. Но ну, в большинстве случаев, когда вы произносите чье-то имя в середине предложения, в разговоре с человеком, это отличный способ привлечь его внимание и перенаправить разговор на вас или на него. Замечали ли вы в детстве, когда учитель произносил ваше имя в середине лекции? Это потому, что когда вы слышите свое имя, оно привлекает ваше внимание и возвращает вас в настоящее. Школьные учителя не хотят, чтобы их ученики отвлекались. Поэтому они произносят имена своих учеников, чтобы вернуть их к текущему обсуждению. Эта же тактика подходит и для того, чтобы заставить кого-то обратить на вас внимание. В разговоре с человеком, которым вы восхищаетесь, попробуйте произносить его имя часто и в начале или в конце вопроса. Это привлечет их внимание и добавит немного харизмы в ваши обычные разговоры. Второе. Передайте кому-нибудь что-нибудь во время разговора. Вот забавный трюк. Допустим, вам очень нужна помощь, чтобы донести что-то до своей комнаты, но ваш надоедливый брат не хочет вам помочь. Чтобы получить его помощь, попробуйте передать ему предмет во время разговора с ним. По какой-то странной причине, когда люди рассказывают историю или ведут глубокую беседу. Они, как правило, берут все, что вы протягиваете им. Попробуйте сделать это в следующий раз. Едите банан. Случайно протяните банановую кожуру, пока вы обсуждаете с ними сложности жизни и перемешивания планет. Скорее всего, они возьмут ее у вас без всяких вопросов. Номер три. Практикуйте теорию Павлова, жуя жвачку во время экзамена. Хотите – верьте, хотите – нет, но жвачка может помочь вам сдать следующий важный экзамен. Что? Каким образом жевательная резинка улучшит ваши результаты на экзамене? Если вам действительно нужно сдать следующий экзамен, найдите жвачку с определенным вкусом и начните жевать ее во время занятий. Тогда, когда вы, наконец, сдадите экзамен, вы приучите себя ассоциировать этот вкус жвачки с информацией, которую вы изучали для теста. И это может помочь вам вспомнить информацию во время экзамена. Это форма обусловливания, которая началась с теории Павлова. Согласно Hassan University Online, теория Павлова – это процедура обучения, которая включает в себя сопряжение стимула с обусловленной реакцией. В знаменитых экспериментах, которые Иван Павлов проводил со своими собаками, он продемонстрировал, как присутствие миски собачьим кормом стимула вызывает у собак необусловленную реакцию – слюноотделение. Поэтому в следующий раз, когда вы будете готовиться к тесту, достаньте жевательную резинку и начните жевать. Это может принести вам отличную оценку. Номер 4. Попробуйте представить, что вы находитесь там, где хотите быть в жизни. Это один из психологических приемов, который может действительно помочь вам, если вы правильно его используете, применяя форму когнитивного диссонанса с пользой для себя. Попробуйте изменить свое мышление на то, каким человеком вы хотите быть. Согласно Medical News Today, когнитивный диссонанс – это теория в социальной психологии, которая относится к психическому конфликту, возникающему, когда поведение человека и его убеждения не совпадают. Но вместо того, чтобы испытывать дискомфорт, попробуйте использовать когнитивный диссонанс для мотивации изменений внутри себя. Если вы не можете привести свое поведение в соответствие с вашими целями, попробуйте убедить свой разум, что вы уже являетесь человеком, который активно работает над достижением этих целей. Допустим, у вас есть привычка тратить слишком много денег, и вы немного шопоголик. Если вы хотите избавиться от этой привычки, попробуйте сказать себе, что вы просто не из тех людей, которые любят много ходить по магазинам, и что это не ваше занятие. Изменение вашего мышления может изменить ваши действия, если вы действительно будете работать над этим. Или, возможно, вы чувствуете себя немного грустно и всегда смотрите на негатив в большинстве ситуаций. Хотя важно не подавлять свои эмоции. Попробуйте представить себя человеком, который всегда смотрит на вещи с другой стороны, и, возможно, вы начнете видеть хорошее в своих ворчливых днях. Попробуйте использовать когнитивный диссонанс в своих интересах, представляя, что вы находитесь там, где хотите быть в жизни. Изменение образа мыслей в сторону человека, которым вы хотите стать, может привести вас к тому, что вы действительно им станете. Номер пять. Попросите о большой услуге, а затем измените ее на меньшую. Представьте себе, что вы очень хотите ту очаровательную шиншилу, на которую вы положили глаз в витрине зоомагазина. Вы каждый день проходите мимо зоомагазина по дороге домой из школы, а шиншила стоит там и смотрит на вас своими маленькими милыми глазками-бусинками. У вас скоро день рождения, и у вас нет денег, чтобы купить его себе. Но вы уже решили, что хотите назвать его потрохом. Что же, если вы хотите использовать психологический трюк в своих интересах, попробуйте сначала попросить родителей купить собаку. Подождите, что? Но ты не хочешь собаку? Ты хочешь шиншилу потроха? Да, но если вы сначала попросите родителей о большом одолжении, они обязательно откажут. Если позже вы измените просьбу на более мелкую, они будут менее склонны отказать вам. В психологии этот прием называется техникой «дверь в лицо» и может быть использован во многих ситуациях. Если вам очень нужны 20 баксов, но вы знаете, что ваш друг не любит одолживать вам много денег, попробуйте попросить 50. В сравнении с этим 20 баксов покажутся намного меньше. Теперь вы с потрохами живете великолепно. Номер шесть. Просите об одолжении, когда кто-то устал. Это еще один хитрый психологический трюк. Допустим, вашему другу очень нужно переночевать у вас дома. Вы, конечно, заняты и провели всю ночь за просмотром офиса на Netflix. Вы просто не можете позволить ему остаться у вас на ночь и решили сказать ему «нет». Но тут ваш друг неожиданно стучится к вам в дверь посреди ночи. Каким-то образом вы впустили их и сказали, что они могут остаться на ночь. Вы уступили, потому что были измотаны и слишком устали, чтобы отказать им в их просьбах. Согласно нескольким исследованиям, люди более склонны поддаваться влиянию и делать то, что они изначально не хотели делать, когда они устали. Вы устали не только физически, но и умственно. И вы действительно не хотели так поздно спорить со своим другом. Вы бы сделали все, что угодно, лишь бы покончить с этой ситуацией и отдохнуть. Номер семь. Зеркальное отражение других людей, чтобы помочь вам завести друзей. Вам трудно найти друзей в школе? Не меняя ничего в себе, попробуйте повторить движения и жесты другого человека, и, возможно, он будет более открыт для знакомства с вами. Этот вид отзеркаливания называется эффектом хамелеона и изучается в дальнейших исследованиях. Если кто-то думает, что вы похожи на него, он может быть более готов стать вашим другом. Таким образом, кто-то может подсознательно отзеркаливать вас, чтобы заманить и завоевать ваше доверие, или, что наиболее вероятно, «я хочу быть вашим другом». И номер восемь. Кивайте головой, если хотите, чтобы кто-то с вами согласился. Вам когда-нибудь было нужно, чтобы кто-то согласился с вашим предложением на работе? Или, возможно, вы действительно хотите убедить кого-то согласиться с вами по какому-то вопросу, в котором вы просто уверены, что они поймут, если откроют свой разум для этого. Например, им действительно нужно посмотреть «Офис» на Netflix. Если они просто поймут, что вы говорите, и согласятся с этим, то, скорее всего, захотят его посмотреть. Попробуйте кивать, когда вы обсуждаете точку зрения, с которой вы хотите, чтобы кто-то согласился. Согласно исследованию 1980-х годов, опубликованному в журнале Applied Psychology Journal, психологи обнаружили, что когда другие кивают, слушая кого-то, они с большей вероятностью согласятся с ним. Вы даже можете обнаружить, что подсознательно киваете, слушая чью-то напряженную историю, потому что они тоже кивают. А что вы думаете об этих психологических трюках? Помните, как говорил дядя Бен, с большой силой приходит большая ответственность. Поэтому используйте их только во благо и помните, что другие тоже могут использовать их против вас. Собираетесь ли вы попробовать какой-нибудь из них? Дайте нам знать в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно показалось вам интересным и вы хотите поделиться им со своими друзьями. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже.